Добрый день зрителям нашего канала. Сегодня мы поговорим с вами о модели радиостанции MJ350 Turbo. Это простая надежная радиостанция CB-диапазона. Очень популярна у водителей дальнобойщиков. Имеет порядка 15 ватт выходной мощности. Два шумоподавителя, спектральный и пороговый, которые в народе называют ручной и автоматический. Также регулировку чувствительности приемника. Здесь же у нас присутствует сканирование каналов. Переход на ли пятерки. Несколько рабочих сеток по 40 каналов. Радиостанция эта производится с 2013 года. В начале 2017 года вышла обновленная ее версия с четырьмя цветами подсветки. На коробке это отображается. За место надписи «Turbo Edition». Мы видим, появилась надпись 4Color. Также за оранжевой подсветки на коробке мы можем видеть, что у нас передняя подсветка. Передняя панель у радиостанции осталась в принципе неизменной за счет приназначения клавиш. И также у нас поменялся шрифт. Если присмотреться, он стал более жирным. Слева у нас по-прежнему Случка включения, она же регулировка громкости, 4-х пиновый разъем. Далее идет клавиша AMFM. Нижняя клавиша у нас изменилась. Раньше отвечала за автоматический шумоподавитель. Вот так сделаем. Теперь это у нас сканирование и выбор цвета. Всего 4 цвета подсветки. Основная информация на дисплее отображается вся та же самая. И теперь у нас автоматический шумоподавитель перешел на регулятор, как у модели Megadjet 100N. Здесь у нас нету никакого очка. В крайнем левом положении у нас сработает автоматический шумоподавитель. Если покрутить регулятор, включается ручной пороговый шумоподавитель. Ниже по-прежнему ручка регулировки чувствительности приемника. Если заглянуть внутрь самой радиостанции, то мы увидим, что на смену самсунговскому процессору пришел процессор EBOF, который и позволяет работать ГБ светодиодами. Компоненты основной платы же не поменялись. Насколько надежно радиостанция с новым процессором покажет время.